Приветствую вас дорогие зрители канала Ческом.ру В этом ролике мы разберем партию с участием двух, скорее всего, самых обсуждаемых персон шахматного мира а именно поединок между Данилом Дубовым и 18-летним водеркиндом Альрезой Ферруджей в рамках 20-го тура чемпионата мира по блицу. И что стоит заметить, что перед стартом данного тура у нас в турнире был единоличный лидер. И этим лидером являлся Даниил Дубов. У него было 14 очков из 19, и он обгонял своих ближайших преследователей – Аж на полочка. А у Ферунжи тем временем было 13 очков из 19. И в случае победы Аль Реза догоняет, а возможно даже обгоняет по коэффициенту Даниила Дубова. Итак, партия с временным контролем 3 минуты и 2 секундным добавлением на ход. Даниил начал партию ходом d2, d4. Черные подхватили ходом конь f6, конь f3. И Алиреза Феруджа всем своим видом показывает, что он намерен фейнкетировать своего слона и в дальнейшем отправлять своего короля в короткую рокировку. g3. Белый отвечает тем же оружием. Слон g7, слон g2. Рокировка, рокировка. Вот и обе стороны завершают развитие фигур королевского фланга. И тут у Алереза Феруджи был богатый выбор: куда ставить пешку d7? Либо на d5, либо на d6. Если пойти в этой позиции d7-d5, это более стандартный крепкий ход за черных. На что белые обычно реагируют ходом c4, черные играют c6, подкрепляя пешку конь c3, слон f5 или слон g4 и возникает что-то такое грунфельдообразное. Но молодой 18-летний амбициозный шахматист играет d6 и Феруджа таким способом применяет староиндийскую защиту. И здесь, вместо привычного, стандартного хода C24, направленного на захват пространства в центр доски, белые берут и играют а 24 Данный ход, спешу заметить, не новинка. На практике он встречался не один десяток раз, но по популярности явно уступает ходу C4. Берут сыграл коин d7, развивая фигуру, и белые продолжают давить, играя опять 5 зажимая черных на ферзевом фланге. Черные ответили ходом c6, с идеей, где-то в будущем ферзя, возможно, поставить на c7, и ладью поставить на d8, нападая в вариантах на белого ферзя. А белые сыграли b3, черные в духе древних старых мастеров играют e7, е 5 и белые съедают d Де и тут вместо привычного хода слом б2 белые берут и на ровном месте коня с отличной позиции с поля f3 убирают на d2. Спросите вы, а зачем это делает Даниил Дубов? А я вам отвечу. Черные грозят уже неприятным ходом е4 и на ход конь d4 черные могут. Ну давайте представим, белые играют ладья е1, черные е4. Конь d4. Очень неприятная позиция, потому что черные могут пойти c5, конь d5 и поднадоить на все эти фигуры по этой диагонали. И чернопольный слон Ферруджи явно просыпается. Потом белые заранее уводят коня из-под нападения, играют конь f на d2, e4. И видите, черные скрывают своего слоника. И тут вместо хода ладья a2 просто... Вместо хода с целью убрать ладью из-под неприятной такой связки, белые играют конь c4 и подставляется подход ход конь d5. И здесь последовал ход, э, на который у меня нету логического объяснения. Почему здесь Данил не сыграл ладья 2 не убрал ладью из-под боя? Что здесь могло смутить? Российского гроссмейстера Может быть ход конь b4 Но на конь b4 можно просто ответить ходом ладья 4 Нападая на черного коня А здесь на ровном месте На ход конь d5 Даниил Дубов поставил свою ладью на поле а 4 И просто подставился Под очень несложный примитивный удар Конь c5 И ладья на поле a4 подвисает Ладья a2 Конь b4 ладья висит можно было пойти Данил ладья А3, но в таком случае черные с радостью разменяют ферзей, перейдут в Эншпиль, сыграют коин С2, единственный ход ладья 2 чтобы ладью не потерять, но тогда черные просто играют конь Д4 и имеют отличные и серьезные шансы на успех, потому что все пешка на Б3. И также черные здесь цепляют пешку на едва. И у белых серьезные проблемы. Дубов не нашел лучшего решения, чем сброс качества и сыграл с полна 3. Черные разменяли ферзей, съели на А2. Белые выбили коня на поле Ц5, нападая на черное ладью. Ладья уходит на единственную свободную клетку Е8. Слон бьет e 4 Очень хитрый ход последовал стороны Данила Дубова. Нельзя черный брать этого слона ввиду того факта, что белая ладья залезает к черным в гости. Черные обязаны обороняться, обязаны перекрываться от удара. Слон бьет f 8 И у белых за качество серьезнейшее компенсация, и у черных очень серьезные проблемы. Поэтому на слон bt 4 черные не стали брать, сыграли слон h3. Слон теперь висит, и черный ладья с поля a8 удачно контролирует пункт d8. Слон g2. Очень сомнительный ход с стороны Дубова. Непонятно, почему, когда ты осаж э, по материалу, у тебя э, есть недостаток в размере качества, почему не сохранить слона на доске? Почему не пойти слон f3, не пойти слон d3? И Даниил Дубов Допускает ошибку играть слон g2. Э, здесь Феруджи решил сыграть слон g4. Непонятно, почему Аль не поменялся на, на g2 и просто не побил пешку на e2, нападая на пешку c2. Возможно, единственный такой аргумент в пользу того, что Аль не побил слона, наверное, заключался в том, что белая ладья уже заползает на седьмую горизонталь. И не хотел, скорее всего, Аль -Реза Никаких шансов давать своему сопернику. И поэтому Феруржа сыграл здесь слон g4, сохраняя слона на, на этой диагонали. И слон с поля g4 контролирует важное ключевое поле d7. Белые сыграли a6. Черные сразу же отреагировали ходом b6, нападая на, белопольного, на чернопольного слона белых. Естественно, здесь удара никакого на c6 со стороны белых не было. Потому что черные могут смело побить слона на поле c5 и на съедение лади побить слона на поле a8. И у белых имеется две пешки на фигуры, но явно этого не будет. Достаточно. Белые сыграли слон e3, слон бьет e2, ладья d2 и склон бьется 4 Черные заедают белого коня и ухудшают белым явно пешную структуру. Белые вынуждены забирать, черные играют ладья а на c8, таким образом, защищая пешку на поле c6. И здесь у Даниил Дубова были определенные проблемы. Он понимает, что ему нужно завершать фигурное развитие, но он не знает, как это делать, потому что конь на поле b1 стоит довольно печально. Если коня поставить на поле a3, то ситуация особо не изменится, потому что конь на a3 ничуть не лучше стоит, чем на поле b1. У этого коня нет никакого будущего, потому что все поля заняты другими вражескими или своими фигурами. Поэтому он решает сбросить пешку, но после размена заползти ладьей на поле d7. Очень неплохое решение. Черный не горит ладье d8, белые съедают пешку на a7, и черный заползает шахом в гости к белому королю. Слон f1 и очень грамотно аль Зафируджа. Свою ладью ставит позади проходной пешки белых. Белые избавляются от связки, играет король g2 и c5, потому что пешка на бушете уже подвисала. Естественно, черные э, не хотят отдавать попросту материал. Играют c6, c5. Слон d3, ладья a2, черные снова подвязывают белого короля, белые избавляются от связки, входом короля f3. Слон d4. Не точность со стороны Феруджи, лучше было пойти F5, захватывая как можно больше пространства, но с другой стороны, правда, ослабляется седьмая горизонталь. Черный сыграли слон d4 И здесь э, Данилу следовало своего слона белопольного разместить на поле e4 Идея в том, что после размена белопольный слон переходит на поле d5 Все равно пыльца тяжелая, потому что черные могут избавиться от связки заранее ходом короля f8 Слон d5, пойти ладья e7 Можно, но какие-то шансы здесь были бы у Данила Дубова Хотя бы на возможное дальнейшее сопротивление А после съедения на d4 э, и теперь в слон e4 у черных появляется отличная возможность напасть на белого короля. У белых единственный способ э, для отступления это ход короля f 4, сохраняя слона под защитой. Тогда черные просто играют d3. Белые в партии сыграли слон d5, нападая на вилку на поле f7. А Феруд же это проигнорировал, сыграв d2. И оказывается, что пешка на поле d2 никак не останавливается от превращения. Если своего слона вернуть на поле f3, черные радостно разменяются. Сыграет d1 ферзь и партия завершится мгновенно. Но Дубов борется в блице до самого конца и правильно делает. Слон бьет f7, король f8 и вернул слона на поле d5. Ферруджа здесь и глазом не моргнул. Превратил он пешку свою в ферзи. Белые объявили шах, черные ушли. Казалось бы, вот он, возможно, отскок. Ход ладья e 7 Ну и тут, естественно... Данил Дубов хотел увидеть ход король f8, чтобы можно было спокойненько согласиться на ничью трехкратное повторение позиции. Но здесь Ферруджа был жесток и сыграл ферзь бьет d5, ладья бьет e8, король f7. И тут признал свое поражение российский гроссмейстер, потому что белый забирает ферзя пешкой, черные заедают ладью королем и партия завершается ввиду того, что у черных имеется лишняя ладья и абсолютно выигранная позиция. И таким образом Альдердзе Феруджа Выигрывает у Данила Дубова и отправляется наверх.